Как только у вас начинают накапливаться различные ритмические конструкции, не согласованные, никакой а с собой сильным долям, у вас всегда начинается ситуация кризиса. Ребята напоминают, что об этом говорили. что перед кризисом ритмы разваливаются. Не разваливаются, а А вот, вот, вот, вот, вот, вот. В финале Танга, Там да, танго разваливается днем ритм. Если вы смотрели танго сапора, то вы помните, что там ритмическая структура танго на финале разваливается толпатом сапогов, маршем топотом сапогов, там. там марша накладывается и очень драматично накладывается на ритмическую структуру танго. Приходит к ну, то есть вот тут и, и интересные вещи, ну, ну, ну, ну, не уже касается неансировки, я хотела бы по ну ближе, но тем не менее я не удержусь к замечаний, да. Если у нас какой-то персонаж э, супер-гупер необычный, да, тогда нам лучше его показать в обычной студии. И то же самое, чем больше метаморфоза пространства, чем они э, более изощренные. Чем они более неожиданные, тем четче у нас должна быть ритмическая структура. И лучше всего это класть вообще на какую-нибудь узнаваемую, типа Болерео Рафеля, которая у всех в То есть чем ну, либо неожиданнее действие, либо страннее, тем более знакомый вальс или танго, или Болеро, или минуэ должен на этом звучать. То есть в нашем видео сейчас как раз была именно эта история, что была запутанность очень всяких там этих вот переходов, но на вальсе, который говорит сразу, что это символизирует действие, объединяет. Объединяет действия внутри себя и нас с этим действием, энергией, которая происходит. В таком случае что является фильмом? Что у нас должно быть единым? Для того, чтобы мы сказали, вот фильм. Пространство какое-то тоже. Не, не ну, пространство какое-то. Mm -hmm. История. История какая-то. Да. История. А вы пришли, уже посмотрев эту успеть посмотреть, или пришли, когда она уже закончилась? Mm -hmm. Пойду. Ее... То есть и какая здесь история? Особая mm история -hmm. Нет, там же есть какие-то карты, которые намек... возвращают. Но истории ли... как таковые я не увидел. Это ли не история, то что мы начали с того, что он сидел за столом, закончили тем, что он прошел по комнате и вышел на лестничную клетку. И в промежутках мы э -э прокатывали вот эти образцы. У, у нас не есть было, история. Человек сидел за столом. Прошел к выходу и вышел на леченство. Вот, вот вы, вы знаете, я вас поддержу. Сказали. Вот Марсель Прус а, в начале 20 века сидел, смотрел на пирожное. Угу. И роман, можно сказать, такой пахальный, создан таким образом был. Даже татарология, понимаете? Сидел, смотрел на пирожное, вспоминал, вот как оно, а то еще был случай. Вот, я иду по Елисейским полям, когда еще мог ездить, когда еще не болел. Пожалуйста, вам классика литературы. То есть все-таки, ну, такие ходы имеют смысл. Определенный. Значит... Иначе не Я сейчас могу вам сказать, вот, а что такое сюжет, вот определенный сюжет, да? Но на самом деле это не такая простая задача. Когда вот, вот перед... Диссертация я приехала к своему рециденту монету и он говорит, а вот вы там такое какие-то странные книги читаете, а почему вот вы не читаете киноведение Вот, а у меня было такое нервное состояние. Я говорю, вот киноведы поганые, за сто лет существования вашей науки вы не смогли определить, что такой сюжет. И еще говорите мне, что я странные книги читаю. Если ни в одной из этих ваших книг этого ответа нет. То есть универсального определения, что такое сюжет, если не считать определение Лотмана, которое не помнит никто. Я проверяла. Я задавала этот вопрос на конференциях, не говоря о студентах. Вот. Никто не помнит. Вот у Лотмана есть определение сюжетного текста. Это переход границы между мирами. Путешествие возвращение. Вот Это, пожалуй определение сюжета которое можно воспринимать как универсальное и ничего подобного ни в одной из книг по драматургии и теории кино ну кроме Лотмановской, я не встречала не видела и более того та девственная вообще искренность которой каждый киновед говорит ну это какое-то странное определение я ничего такого не слышу, вот я Локмана от горки до горки здесь прочитал, пока не перерос А тут вот какая-то деруга, то есть оно даже вот настолько экстравагантное определение, что оно не запоминается. Вот, и тем не менее, если мы говорим про переход границы между мирами, то здесь, в том, что мы увидели, да, он очевиден, mm -hmm. правильно? Если мы начинаем вводить любое другое определение сюжета через события, через фабулу, то мы начинаем буксовать. Тут то толком событий нет. Такое интересное монтажное соединение с пространственным переходом – это событие в жизни режиссера, который до него доберется. Ну, в общем-то, и все, наверное. Да? Ну, вот так или иначе, он, да. Вот я с вами не соглашусь, если можно, как вас заметит, Алексей? Я с вами не соглашусь, если можно, в том, что пересказать сюжет будет сложно. Mm -hmm. Я хотела бы обратить внимание на то, что то, что связано с драматургией, как и то, что связано с живыми системами, со многими, это структура иерархическая. В каком смысле иерархическая? А, то есть главных сюжетных элементов, их мало, их несколько там, по пальцам одной руки, понимаете? Вот они определяют систему следующего уже круга, да? Этих будет уже, ну, если первых таких главных сюжетных элементов будет семь, то следующих элементов, сюжетных, ну, следующих весов, их уже может быть там... 5 раз, 10 раз больше, понимаете? Это то же самое. Почему требуется заявка 25-50 слов? Потому что структура иерархическая. Если вы 25-50 слов написали так, что в них укладывается сюжет, то, на, то вы этот сюжет сможете развернуть не в 50 слов, а в 5 страниц, понимаете? А если он адекватен, Пяти страницах, вы уже можете адекватно развернуть толстый литературный сценарий тогда. Понимаете? А если у вас будет ботинки на 25 словах, то у вас уже на пяти страницах это все только увеличится. Понятно, я говорю? Угу. То есть системный код, он уже задается любым самым белым пересказом. И в этом смысле я вот вас попрошу пересказать сюжет этого. — Ну, и... после последствия действий были нелогичны, то он снял очки, потом не видит, потом пошел, взял, отвлекся, пошел что-то другое делать, то есть, Да, пытался седаться. Ну да, пытался собраться, но это еще помимо этого, вот, как-то некая и... несобранность… — Внутренняя. — Да, внутренняя, вот это вот, не отвлекался, а, как вот слово называется, не… — Внутренняя, в целом, с удовольствием, конечно, а. Ну да. Но еще вот вы имеете в виду, что он несобранный, пространство неудобное. Спорю? Я не спорю. Но сюжет у нас начинается в том случае, когда появляется и вдруг. Действительно, табуретка нужна для того, чтобы дараку достать, достать, для того, чтобы будильник выключить, а он орет в это время. Я согласна с ним полностью. Но для того, чтобы все-таки был сюжет, должно произойти нечто исключительное. И вдруг. Здесь было что нибудь такое? И вдруг. — Он заснул. — Ну, когда, я так понимаю, время остановилось, или и... забрали часы, и потом, что это не так важно. что время остановилось, и ему некуда было спешить, и он вот это. Я с вами соглашусь полностью, кроме формулировки. Вы мне предлагаете интерпретацию. А я вас перевожу на сермяжную такую ситуацию действия. Что произошло? Вдруг появилась рука человека, рука, да, рука которая убрала этот будильник, проблему. И тут-то оно и началось. Да, вот ну да, вдруг как раз оно и было в виде руки, да, То есть не предполагался, не было заявлено. Ну, на самом деле намек-то был, когда был вот этот персонаж в костюме клоуна, но действительно а, не это не предполагалось. Я... Действительно, рука Творца не каждый день в нашу бытовую мезансцену борьбы с будильником и краном, непосредственно вмешивается рука Творца. Что касается сюжета, Сюжет. и есть та форма, в которой вы видите гравитацию неизбежных катастрофических событий, потому что событие, кроме того, что оно необратимо, имеет своим главным качеством значительное катастрофическое уменьшение свободы любого персонажа. Любое событие, поэтому тем, кто почитает эти советы, читать в Гилт, вступление в фаус, когда вет э, говорит о том, что свобода только в первом акте, дальше физическая необходимость включая совершенно другие закономерности о которых я думаю Виктория вам не зачем я иду да. Да. Да. да наряду с этим сюжетом может быть другой сюжет, который построен на явлении иного мира вот здесь вот типичный сюжет явления когда вдруг рука творца берет и меняет Императивы, связанные с будильником, краном, кроватью. Появляется рука Творца, которая тут же переводит персонажа в совершенно другое, казалось бы, состояние. Но проблемы его остаются. Точно так как мы во сне решаем те проблемы, которые до этого у нас были в реакции. По крайней мере, так было. была и, и, и психология и сновидений, а Флоренский ⁇ книжный эконостат. Здесь четкая между мирами да вот есть. Здесь четко границы между мирами. Более того, я хочу, если вы не возражаете, немножко поговорить об этой границе между мирами, провести вам модель э -э, дорогому моему сердцу Акадима Гамшинбаха Бориса Викторовича. Это человек, который в свое время проектировал космические корабли, вот эти вот наши востоки, а потом, э -э, придя этой модели занесет теории иконописи иконографии он создал модель так называемого четырехмерного пространства он сказал что одновременно в одной и той же комнате могут находиться существа, в одной и той же точке физического пространства могут находиться существа разной плотности как валит это себе представить вот давайте Представим себе бесконечно тонкий, бесконечно длинный весь, по обоим сторонам которого верхний и нижний пульс ползут букашки, которые друг от друга ничего не знают. Но представьте себе, ну вот у каждой популяции этих букашек у верхней и нижний свой мир свои события, свой президент, свои взаимоотношения, свой будильник, свой экран и своя табуреточка. Правильно? И тут в какой-то момент этот лист проходился. Какая-то букашка из верхнего мира упала на голову нижнего. Для тех это выглядит как чудо. Как вот эта рука творца для этого ренотика. Понимаете? То есть это явление нового мира. Понимаете? Mm -hmm. Это уже не событие. Это уже переход границы между мирами вот, в чистом, другом, несобытийном виде. Понимаете? Это явление. Что касается самого Третьякова, он описывал сюжет явления на примерах древнерусской русской где, если вы знаете, в трехмерном физическом пространстве рисуется разрез наподобие машиностроительного черчения да, и в этом разрезе помещается как раз фрагмент иного мира, фрагмент инобытия ну что с Пресвятой Городицей произошло она умерла но поскольку ну умерла, она ну всем умерла да? но поскольку она была лучше нас с ней произошло невероятное совершил событие, которое зафиксировал апостол Фома, который все время опаздывал, у меня в честь фамилию фамилия, тоже имею вот, но приезжает он и хочет он с ней проститься, уже все простились, похоронения, да, и он заходит в гроб, а ее нет, нету, понимаете, я заходила к ней в гроб, и там вот сверху вот такая дырка. И вот моя дочка спросила, а почему они эту дырку сделали? Вдруг улетит? Ну зачем они сделают? Вот зачем они сделали? У меня такое ощущение, что у них может быть вообще в гробах дырка сверху. То есть я не знаю, но обычно они не используются по назначению, а тут вдруг. Приходят, а действительно нету. И вот ответом на этот вопрос служит иконография Успения Пресвятой Богородицы, где гроб в нем лежит Пресвятая Богородица, которая была уже в возрасте, в общем, за 30, был бы, до за 40, э, сильно, за 40. Вот, и э, над этим гробом, над ее телом, гробом, вот телом женщины, стоит э, Господь, но он стоит вот в таком вот сегменте. Разрезе пространство в четвертом измерении. Вот он стоит и держит на руках маленькую девочку. Вот эта вот маленькая девочка это ее чистая детская душа, будьте как дети, да? безгрешная душа ее, она у него в руках. Вот таким вот образом она была забрана на небо. Но на небо не физическое, в котором летают спутники ракет облака, в котором нет, а в, в четвертое измерение. То есть она. По другую сторону листа была затянута. Понимаете? Как вопрос, да. А каким образом на словах, в в как красиво свет? Кто у вас пожалуйста. как это у тебя получилось? Да была рука. Как ты это Рука, не моя была Там... рука, не моя. Из четвертого измерения покрасили цвет. Из четвертого измерения, ну, тут халту, ну, как бы, да? Мы, кстати, Но. эти очень баха, который ты рассказывает, что мне был очень близкий к работе в Корецку примерно 10 лет. Это Настас, да? Нет, мы не... а мне вместе геометрии. А геометрии. А, вести... а геометрии, где он такие вот вещи. Нет. И он как раз дату с соответствует модель данного склада но если мы не будем о таком вот высоком говорить все-таки да, да, такие очень значимые отсылки а перейдем более к такому конструктивному и приземленному драматургии да, то э, моделью как раз вот такого вот сопоставления пространств являются очень четкие драматургические вещи начиная, например, просто с двойной экспозиции. То есть в анимации понятно, что мы можем нарисовать все, что угодно. Где кончается одно пространство, где начинается другое, это вопрос мастерства, того или иного конкретного режиссера и художника. Да? Но помимо этого мы просто делая двойную экспозицию. Двойная экспозиция в чем заключается, что когда на двух слоях изображения, вот они рядом находятся но повлиять одно на другое непосредственно, то есть они не находят нету события, события нет, и вот давайте вернемся с вами к тому, что за история в этом мультике тайм-аут то есть появляется рука которая втягивает в иное пространство да? и после этого возвращается ленотик из этого иного пространства такого метаморфичного очень в свою комнату и что там с ним произошло когда он вернулся не смог разобраться с будильником, нет но ну, ну, не знаю то что самое, что не смог не все а ну все, все таки по всему, заберут табуретку. Или кровать. Ну, тут как бы Или а да, то, вы... время делает нас несвободными. Или... как только мы начинаем следить за временем, мы теряем свободу. Ну да, то есть он столько героических подвигов совершил там по отношению к этим ковбоям, женщинам и пиратам, да, и опять а табуретка опять его подкосила. фильм, у <звы> фильм произведения Алиса Триничас, получается, он тоже очень похожий на эту Да. <звы> Сюжет явления чистого вида. Mm -hmm. А вот давайте, вот знаете, я... Единственное, что я бы это надо задала. Mm -hmm. Вот одно из самых сложных произведений, вот... И, то есть первое задание, которое я дала там более... Давайте я вам сегодня его дам. А, это написать синопсисы сказок. Синопсис сказок? А, из сказок. Синопсис сказки но этих сказок давайте сделаем четыре давайте начнем вот с чего начнем сказку о и Рыбке Морозка Золушка и последний самый сложный, наверное на мой взгляд, самый сложный. Корочка рядом. Только я хочу, прежде чем его разбирать, чтобы вы попробовали написать синопсис. Синопсис от 25 до 50 слов. Ну, можно так сказать. То есть там что? Нет, там есть синопсис, расширенный синопсис. То есть там даже вплоть до того, что ну, вот на фестивалях или там на фичингах, то есть просят именно вот, синопсис предоставьте и в скобочке пишут не более 50 слов. Но на самом деле кто-то вообще назовет аннотацию, хотя аннотация это До 50 слов. Нет, если можно, меньше 25, пожалуйста, я не возражаю. А как у себя будет такой синопсис? Мы ну, слов, называется конснотацией. А вот ты понимаешь, о чем дело? Аннотация — она просто другое значение имеет. Если аннотация имеет значение пояснительное, что за кино мы хотим сделать, понимаешь? То синопсис это все-таки состав событий, что происходит. И если до 50 слов, это, как правило, будут 3 или 4 фразы. Первая фраза – это начало завязка конфликта, потом развитие действия до основного сражения, а потом ну, вот, кульминация развязки. То есть они, как правило, каждая из частей будет сокращена до одной фразы. Понимаете? Веду в этом случае расширенный синопсис, то что расширенный синопсис в эпизодный план, где пишется содержание каждой сцены, то, с чего она началась, чем закончится, то не то есть, да. то есть, если хотите, я вам сейчас сценарные формы расскажу прямо сейчас, но я вам предлагаю просто посмотреть, еще пообсуждать, потому что это важнее. Но хотите, если сценарные формы, мы просто запишем сейчас, что да, не стоит. Будем? Да. Значит, самая короткая это синопсис, где идет пересказ сюжета ну, в трех 4 фразах, до 50 слов. Следующая. Это будет по эпизодный план. плану или расширенный синопсис, где дается перечисление сцен с коротким пояснением основного содержания каждой сцены. И после этого идет следующая, более подробная сценарная форма либрента, где будет пересказываться содержание сцен. Ну, может оно быть в разной степени подробности, но, как правило, без диалога. Действия, они конкретные слова, да, если эти слова не являются совсем уж частью действия. Такое, неотъемлемо. Вот, то есть, ну, как правило, может быть с разной подробностью, но без диалога. Следующая по подробности форма сценарная, это будет литературный сценарий. записываться по американской системе, может записываться по русской системе. По американской системе мы пишем какие-то ну, минимальные привычки там, где происходит сцена, кто из персонажа не участвует, ну то есть вот какие-то такие ремарки и пояснения там есть. И диалоги пишутся как в пьесе, в американской системе. То есть персонаж, двоеточие и его текст. Иногда снимаешь, да? Улыбаясь, прыгая из окна, там сухо, весело там, снимая тельняшку, перепрыгивая через забор, вот, и если мы пишем по русской системе, это гораздо больше напоминает литературу. И вот, допустим, я слышала интервью Сокурова, он говорил, что для меня сценарий – это прежде всего хорошая литература. Для того, чтобы меня этот сценарий как-то расположил к себе, я должен читать его как литературу и получать удовольствие. Вот у меня интересный такой опыт был совершенно неожиданный. У меня есть дочка, она маленькая девочка, ей 16 лет. И когда ей было 15, она сняла кино про поездку их классов. Ну, что это такое, хоум-видео, мы поняли, да? Вот, и решила из этого сделать клип. Она достаточно интересно, на мой взгляд, на ритмах выстроила это повествование. Она мне не поверила, что это интересно, и я отложила в Фейсбук, вот, и Facebook сказал, что эта мелодия известная, авторских прав у нас на нее нету, и выключил музыку, вот, а дискуссия по поводу этого видео, все продолжалось, по поводу клипа без музыки, понимаете, продолжалось, люди обсуждали ритмы, без музыки, да? Вот. А на самом деле просто вот в ритмической структуре ее действия вот этот вот ритм музыкальный, он уже был заложен. Понимаете? Точно так же, ну, второе совершенно несоизмеримое событие, например, у меня была студентка Наташа Карзанова, вы помните ее? Вот. Она писала сценарий как стихи, где.. Я написала белый всегда вот строчка соответствовала монтажной фразе, как правило, и, и там, где сбоил ее стих, потом оказывалось, что сборила ее аниматик, А поскольку она в пространстве стиха очень была выразительна, то вот она таким образом своей аниматики и доводила до какого-то совершенства. То есть вот эти вот ритмические структуры перенос ритма текста в ритм видеориал, это вообще такие полезные дела. Вот. И еще, ну, по-моему, еще есть нечто, что я хотела сказать, но лучше, вот на, на, на самом деле, вот с этой частью А, да, Весёжки. Весёжки. Весёжки. Весёжки. да. Весёжки. Если, если в литературном сценарии нет никаких прямых технических указаний, Кроме там фразы из ЗТМ, как начинаются американские сценарии, что это за бред, я до сих пор не поняла, но они так начинаются своими глазами. Вот. А если человек захочет, он Беркман начинал, то есть зеленого, то есть красного, то есть оранжевого. Но американцы так не хотят. Они из ЗТМ и все, из черного начинают. Ну ладно, то есть, ну, никаких других указаний на то, что камера стоит сбоку, падает со скоростью или с ускорением свободного падения на голову там, персонажа или что-то. То есть никаких указаний о том, где стоит камера, в литературном сценарии нет. вот. И раньше была задача, ну, то есть вот в американской киноиндустрии считалась задача ассистента вообще переписать литературный сценарий в режиссерский. Потом уже ну, стали какие-то и нюансы и так далее, то, есть Академия динамика не всегда так была, но тем не менее. А, в принципе, ну там, скажем, переписывание литературного сценария режиссерских, перегамотно написано литературного сценария, это такая, может быть, вещь техническая. Но а, все не совсем так. И, допустим, все российское авторское кино, которое нас сюда и привело с вами, да, оно показывает, что очень часто режиссер переписывает этот сценарий так, что родная мать вообще не узнает никогда, понимаете? С одной стороны. А с другой стороны, есть еще анимационное кино, которое благодаря своей специфике, благодаря тварности пространства и времени, да, оно располагает дополнительными возможностями, дополнительными средствами выразительности, которые могут запросто стать основными. Я вам не случайно сейчас это все рассказываю. Я рассказываю это в плане того, что роль режиссера, она очень интересна. Режиссер создает пространство. Ему совершенно не обязательно его рисовать. Ему совершенно не обязательно вот делать такую вот чистую анимацию, классическую анимацию. Но тем не менее пространство это из-за отражений заднего плана, из пластики, из э, палитры, из ритмов, оно создается, и оно многометно, и очень характерным совершенно э, таким элементом пространства, которое вот, и было использовано вот в этом фильме, который мы так что смотрели в вот первом, является ракурс. Вот тоже вот девушка Стефания Твояк, тоже была студентка. У меня, которая сделала в свое время такой мультик. Вот эта тема, она неоднократно была, уже перебивалась вниматься разными, ну, различным, может быть, впервые. Когда вот, помните, мы видим разные фигуры, а потом мы понимаем, что они все вот на платье девушки лежащие, да? там у нее был человек, который искал женщину художник. искал вот свой идеал, вот он искал, искал ходил по миру, он что делал, рисовал, или он, фотограф, он фотографировал, что не помню. Но когда он, при, ничего не найдя, приезжает и вывешивает картинки, то оказывается, что все вот эти вот планы, они соединяются в одну женскую фигуру. Что вот это вот пространство, по которому он бродил, это было тело одной и той же женщины. Там, и там интересно, она достаточно запечатляла эту женщину, там она фотографировала вот ее макросъемкой фигуру какой-то своей одноклассницы, и вот волосы у нее под мышками были лесом. Там, но какие-то там был, был как от воронкой. то есть вот все это как лучше как раз что в Марселе как раз в общем поэтому я вам скажу, что существует еще одна сценарная форма, она называется режиссерская экспликация от слова экспликейт, объясняет режиссерка объясняла. спрашивается, что объясняет режиссер режиссер объясняет как мизансцену он превращает в мизанкатор как фабулу если она есть он разворачивает сюжет. Наш такой общий знакомый Рауф Кубаев угу. пишет чудесный сценарий. Сценарий совершенно восхитительный, совершенно мощный, крепкий. Ну и Рауф вообще такой голова и прекрасный драматург. И приглашается режиссер, с оператором, который постоянно просто чтобы написать я как раз начинаю в то время работать как супервайзер. И я вдруг с ужасом понимаю, что этот первый состав сценарий не прочел. Что они нифига не снимут. Раук тогда приезжал на Москве, он абсолютно. То это переписать, то это переписать, то, то персонажа поправить. Но я понимаю, что первый состав сценарий прочесть не смог. Переписывать бесполезно. Так оно и происходит. После первой же экспедиции, первый состав картины, вы знаете, картина у вас, возможно, судьба, слетает, вот, и слава Богу, появляется режиссер, который просто умеет читать, просто умеет читать то, что заложено в сценарии. Это очень важно умение для режиссера, радикально важно. И что касается Тамина Гуэра, я тоже потом могу немножко добавлю. Гуэра прописывает в своих сценариях все, что работает, все, что драматически работает, прописано у него, просто бисером включая свет. Казалось бы, не сценарная тема – свет, у Гуэра прописано. Включая работающие детали интерьера, у Гуэра прописано. Включая рабочих, работающие детали, важные детали натуры и так далее, и так далее. Поэтому сценарий Гуэра, даже когда это небольшие авеллы, это действительно можно брать и снимать кадр за кадром, там понятно, содержание каждого плана. Вот Примерно с таким наблюдением. И последнее, если нет э, возможности перейти на другой, есть ремарка Смена плана смены плана. А нужно акцентировать, что в один раз смены можно смены смены смены смены смены смены смены смены Спасибо тебе. Но здесь вот этот вот событийный слой, он смены принципиально... смены я вот на лекции, я очень смены Друзья, скоро к тебе призит На уровне на уровне вот этой трансформации, которая завораживает. Ну, не уровне эмоций -то, а, то есть эмоции, наверное, все-таки являются следствием. То есть когда мы попытаемся в кино непосредственно запечатлеть эмоции или воздействовать на эмоции непосредственно, у нас ничего не получится. Более того, я думаю, что если брать вот общую схему ошибки в кино, да, то это вот будет как раз попытка непосредственно запечатлеть или воздействовать на эмоции. То есть это, получается, это Да. Mm. То есть мы можем сделать нечто, то есть тут вопрос перевода. Вопрос перевода на другой язык. Когда мы говорим больно, нам не больно. Когда мы говорим страшно, нам не страшно. Нам не от а то что мы говорим, радостно, некрасиво от а то что мы говорим, красиво. То есть для того, чтобы это включить, нам нужно определенным образом заткать пространство. У меня еще небольшой вопрос на какого-то такого рода фильма, да, то есть мы ну, события как-то, да, вот так, там не определить, то есть случился переход, но не явно ну, там, да. То есть когда есть событие, оно как бы сюжет двигает, то есть это некое обязательное, ну в смысле, сюжет, за ним обязательно как-то меняется, ну, то есть какие-то вот обязательные вещи. Тут получается, что в таком фильме может быть что-то обязательное. Или все это вот как автор почувствовалось, да? Ну понятно, что картины, там какие-то такие вот абстрактные, которые тоже все ценят, но вот они тоже как-то пишут, непонятно. Вот получается это в таком духе, или мы можем как-то их, ну получается, вот, смотрите, я бы, ну, я бы сказала так, у нас возникает выбор. Либо мы попадаем в словоблудие, искусствоведение, там очень непонятно что, ну, захлебываемся в какой-то каше из мыслеформы метафор, либо мы пытаемся чисто технологически посмотреть, ну, к чему я вас и призываю драматургию пространства. как у нас меняется свет, как у нас меняется ракурс. Свет. То есть стык это как раз и есть событие. Стык это есть граница. граница. А событие это всегда переход границ. А, а можно под событием подразумевать некую потому что она... она как раз заставляет думать, что будет дальше. Вот смотря, что вы считаете, есть такое понятие в драматургии, самоиграющая ситуация. Ну, самая простая самоиграющая ситуация, мы все с вами застреваем в рифте. Ну, вот, или какой-нибудь эксперимент по социальной психологии, забит выход из концертного зала, начинается пожар. Ну, вот, не приведи господа, но ну, тем не будет. В чем суть этой самоиграющей ситуации? Суть в том, что как эстетически ценный воспринимается объект любой, находящийся или субъект, в точке бифуркации. Когда с нами все ясно, мы неинтересны. Понимаете? Когда абсолютно ясно, что будет в следующую секунду, когда мы прогнозируем, мы можем даже быть полезны. Мы можем быть годны к использованию, но мы абсолютно неинтересны, Понимаете? Угу. И, соответственно, эстетической ценности мы никакой не имеем. Для эстетической ценности нужна дефоркация. Вот, ну, ну, нужно То есть, с одной стороны, этот мир, он имеет определенный эстетический потенциал. И этот потенциал тайны, интриги, как вы говорите, понимаете? он связан вот с неким переходом границ он связан вот, с переходом в некое пространство по другую сторону листа где все наши законы уже не работают понимаете? И вот то, что ты говорила по поводу драматической ситуации интересно тем, что вот, ты говорила про фракталы работает последовательность Катера и любая драматическая ситуация Всегда делится минимум на время. У нее изначально заложена древовидная структура. Это очень полезный алгоритм для работы. В принципе, драматическая ситуация не, никогда линейка не развивается. Если она случилась, если она произошла, люди застряли в лифте. Это там целый, целый э, спектр древовидных э, драматических ситуаций. Это значит, вонтер задержался и попал в аварию не может приехать, это значит, какой-то женщине в лифте срочно надо, э, не знаю, там выйти, потому что, не э, знаю, опаздывает самолет, и так далее, и так далее, и так далее, как видим. Вот. Это значит, что у кого-то в лифте, у кого-то пассажир. Главное, что вся пацанин, система пацанин, отношений, которая у этих людей была вне лифта, что ты начальник, ты подчиненный, ты дурак, ты умный, ты богатый, ты бедный. Она вдруг перестает работать. Абсолютно. Что вот эта вот схема отношений, построенная на той роли, которую ты себе берешь, она вдруг Она оказывается либо бесполезной, либо, если она сохраняется, при своей бесполезной, она становится комичной. Здесь, так сказать, на землю технологий, да? что если мы показываем два мира, вот, ну, вот верхний и нижний, грубо говоря, в одном руках, в другой код, то для того, чтобы этот герой стал медиатором, для того, чтобы герой стал медиатором, он должен обладать признаками другого мира. То есть для того, чтобы перейти границу. То должна быть какая-то все равно общее Да, да, да. Должно да, быть в нем что-то. Что что божественное. Э ну, что-то божественное. А может быть, оно не божественное, это рука, -то она такая, в общем. Да. Но, то, то есть, грубо говоря, для того, чтобы герой Чагли Чаплина перешел в мир аристократов. Он должен иметь какие-нибудь там усики или тросточку, он должен что-то иметь уже, понимаете, в своем облике. Ну поскольку кроме облика там, ну облик, он очень хорошо регламентируется. Вот почему пост важно соблюдать в православии? Ну, казалось бы, какая-то разница, есть ты булочки с яйцом или без яйца? Ты можешь сам не знать вообще, как они готовятся, что не тереть растут. Тем не менее, важно. Почему? Потому что этот аспект, он очень просто формализуем и проверяем. И тебе нужно очень сильно врать себе, чтобы сказать, я не делаю эту сосиску. И вот точно так же с обликом персонажа. Вот когда мы на уровне визуальном или на технологическом уровне рассуждаем, понимаете, то у нас тут же разговор обретает ту степень конкретики, когда его имеет смысл вести. вне ну, каких-то вот, ну, вдохновенных подтекстов, а вести конкретно вот дел Раз делай, два делай. Три. Понимаете? Надо гранату искать. везде. Граната везде. Граната везде. Граната везде. Гранаты А Гранаты это Гранаты иному миру. везде. Гранаты через Гранаты везде. Везде. для Победатели Романа Достоевского а, идиот, чем полусвятой для смышленых не существует. В а чем полусвятой? Ну, ну, скажем так, в моей интерпретации он весьма далеки он и для себя тоже очень далек, от святого. Но это человек с гранатой. Какой бы он ни был чистый, ясный, светлоглазый и так далее, и так далее. Представляет собой страшно опасный взгляд. Ну, собственно говоря, святой и даже вот, ну, э, не к будет сказано в Страстной Пятнице, да? И даже Господь наш Иисус Христос, ну какую он представлял опасность для мира? но ну, человек мухи не обидел. Ну, какую он опасность представлял он собой? Он был, был, был, был. Он был не от мира сего. Поэтому он ломал на левые Он погружал. А вдруг он опасность? И да никто не, не думал, что он сейчас пойдет и кого-нибудь там плеткой там огреет или перестреляет. То боялись, что что-то поменяется, а они не готовы? Да. Именно боялись за слом своих ролевых клише. Ну да. Но только не все. Ну, Ты не почти все. Апостол Иоанн боялся. Ну так или иначе, герои мировой мир всегда генерал проблем важного действия на гравитации катастрофы. Герой всегда катастрофу носит свою саму, поэтому обычный человек становится, как только он готов то катастрофу, или пропустить через себя или отстать частью катастрофы. Да нет, вот Даня, ты понимаешь, что вот эта вот готовность, она совершенно не факт, ну то есть она может быть и есть, но поль скоро оно происходит, безвесно, волос головы не падает, но она далеко не всегда осознается героем. Очень часто герои сопротивляются до последнего вопрос. Но тем не менее, вот в его облике поведения, в его э, движении, в его пространстве, в его речи, в его облике, в его э, мезонках, сказке, вот уже есть черты того другого пространства, по другую сторону. Он должен же как-то выделяться тогда из привычного. Вот таким вот, образом и выделяется. Концепция делает как медиатор, э, она очень на самом деле Но если говорить о катастрофизме, то, э, например, гениально делает Макс Фиш в романе Назависия Гонтенбай. Катастрофа из ничего сделать. Дела. Когда э, профессор. Э, что он не видел совершенно ничего. Но неожиданно, после того, как стресс проходит, зрение прорезается, пролезает, а очки он не снимает. И все считают его слепым. Казалось бы, жизнь не изменилась. Он просто чуть больше видит, чем считают окружающие его люди. Чуть больше видит. Но из-за этого такой катастрофический возникает сюжет, что вот эта мощнейшая вещь европейской литературы образовывается. С чего он делает катастрофу? Из ничего. Нет, нет, тролля, нет убийств, нет э, драмы. Все просто человек... в очки все читают у слега. Все. Катастрофа зарлужена, как снаряд, который там движет целый, целый ряд сюжетных линий. Это вот что вообще изучение реальности и это, конечно же, значительная степень изучения катастроф. И в ну, если есть ищем члены, которые его Это а, труд душевный, потому что вы должны понимать, а какая же у этого героя катастрофа, что же, что же у него такого, если ну, вот я вот... Я тебя слушаю. Вот золотые слова. Слово «катастрофа», оно все-таки имеет оттенок. Я бы его заменила словом «чудо». Да, я согласна тоже. используете слово То есть слово ролевого поведения остается, а ощущение радостное. это парадокс. А тяжелый случай – чудо. Но в любом случае это нечто, что заставляет идти по сюжету. То есть это нечто, эта ситуация непростая.